Вот иду нашел целую дорожку. Да, еще. Вон там. И здесь. Так. Ох! Какой-то сляный. Вот так. Да. Вот там трубка. Гибучие весь. Так. Да где там? Они далеко уже. Так. Чехол, чехол мешает. Вот он.